Всем привет дорогие друзья, в этом видео расскажу про новый интересный проект, называется 100 Stake, в общем проект у нас свеженький, появился недавно, в общем смотрим что у нас по проекту. Сразу видим со старта, да, три кошелька на любой вкус и цвет, под Linux, Windows и под Mac. А дальше, что у нас по проекту идет, спецификация какая у него. У нас здесь нет мастер нот, у нас здесь есть пост стейкинг, награда 900% как бы фиксированная написанная. Также могут быть супер-блоки, типа, до 1800%. Ну, в общем, как бы интересно получается, да? Так, у нас поп-пост, время блока 2 минуты. Всего монет 18 миллиардов, алгоритм у нас скрипт. И примайн у них идет 10 миллионов. Как видим, это у нас 0, 0, 0, 0, 0, 5, скажем там, процентов. Это у нас вообще, скажем так, easy premine. Совсем немножко. То есть им этого, я так понимаю, вполне достаточно для маркетинга и развития, скажем так, проекта, чтобы попасть на бирже. То есть премайн маленький, это хорошо. Так, что у нас по дорожной карте получается? Ну то, что здесь пишет создание, развитие, там, скажем так, пока по дорожной карте. И здесь мы ничего как бы особо интересного не наблюдаем. То, что они создали развивают это молодцы самое скажем так что интересует всех это у нас скажем так биржа тут у нас потом покажу какие возможные будут биржи будем примерно на них ориентироваться также у них я так понимаю в дальнейшем развитии хотят сделать так понял youtube канал потом сделать мастерноды Хотя сейчас их пока нет. Ну, посмотрим, что с этим будет получаться. Но на данный момент как бы всем интересно. А с этим у них уже здесь, скажем так, все готово. Идет пресейл. Здесь, скажем так, ожидается биржа. По пресейлу я смотрел, они довольно-таки уже много пакетов продали с монетами. Об этом немножко позже расскажу. Так что посмотрим, что будет получаться. То есть, типа, очень быстрый, защищенный. Будем смотреть по проекту. Так, вот социальные сети, Discord, Twitter, скажем так, YouTube пока у них там нема еще. И, скажем, этот Bitcoin Talk. В основном вся движуха, мужики проходят в Discord. Там у них, у них идет предпродажа. Все договариваются через Discord. Так, в общем, смотрите, они продают пакетами. В каждом пакете будет по 2500 монет. Я для себя прикуплю пару пакетов, поставлю их, посмотрим, как они будут у меня стакаться, будем за этим следить, если что на стримах там буду показывать, как она стакает, сколько она настакала, будем ожидать биржи. И как видите, у них 300 пакетов по такой цене по 0.0075 BTC, это в принципе как бы вообще немного. И потом цена будет у них расти, расти, расти. Вот допустим, я сейчас два пакета возьму, это будет 0.15 стоить, а со временем у них будет стоить один пакет 0.15, то есть при, скажем, такой цене, когда они будут продавать, они потом выйдут на биржу и стоимость монеты будет уже по-любому намного выше, чем сейчас, чем те, кто попали первые на первую предпродажу. В общем, интересно получается, будем за этим смотреть. И это аж плюс, прикиньте, вот вы купили, да, вышли на биржу, у вас уже цена, не знаю, такая плюс-минус, но будет побольше, чем стартовая, по которой вы покупали. Плюс у вас еще на стакается, то есть уже можно сделать несколько иксов, а то, возможно, и больше. То есть уже неплохой будет доход. Смотрим. Так. Это, так понимаю, лимит на человека, типа, не больше 30 пакетов. Ну ладно, у нас таких денег нет, чтобы такое количество сейчас пакета покупать По крайней мере у меня, может быть, кто-то из вас там задумается себе Потом закупиться, затариться, если хочет хорошие бабки сделать Так, что у нас по биржам? По биржам у нас крипто-брач у них в планах, CRX24, Stock Exchange и Coin Я думаю, первое появится CRX24, либо Stock Exchange Но было бы неплохо, если бы даже первое появилось в Вообще, это вот хорошая биржа. Не знаю, лично мне она нравится. Ну, Calex24, в принципе, тоже неплохая биржа. На ней там много интересных проектов. То есть, биржа в любом случае будет получше, чем, скажем так, Gravix. Как вообще получить эти монеты, как их купить? В общем, что буду делать я? Просто-напросто берете, допустим, вот если вы платите в BTC, отправляете, допустим... 0.0075 Берете свой ID транзакции Потом заходите в Discord. Пишите в дискорд Там есть канал специальный Пресейл, как вот вы видите его Payments for пресейл Заходите в этот канал, кидаете ID транзакции Сумму, которая там у вас переводилась Ну просто скопировали И вставили туда И пишите свой кошелек это хандерстейка это все проверяется и вам просто на ваш кошелек падают монеты и они начинают сами себе стакать и делать еще монеты в общем прикольная интересная оттенка получается можно скинуть денег попробовать тем более цена небольшая не знаю лично меня это заинтересовало мужики если у вас будут какие-то интересующие вопросы пишите их в комментариях можем потом за моим за моими монетами за моим развитием скажем как они будут стакаться и работать следить Буду стримчики запускать. Буду показывать. В общем, за этим мы понаблюдаем. Так что давайте. Есть вопросы, пишите в комментариях. Поддержите мужики лайком. Подписывайтесь на канал. Давайте. Всем удачи, всем профита. Всем пока.